Привет! Вот у нас пришли кроссовки для девочки, зеркальные розовые со светодиодами. Вот так вот они выглядят. Сменная батарейка у них там на подзарядке. 37 размерчик. Очень эффектненькие. Сейчас где у нас? Вот у нас кнопочка. Вот они, лиловые. Все розовые, воздушные, волшебные. Кроссовки для феечек Выбирайте себе. Выбирайте своим детям. До сорокового размера они есть. В принципе, можно и себе, если позволяет размер у нас. Все. Всего доброго. Хороших вам покупок.